Доброго здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир, сообщество «Правовед Сибирь». Сегодня я хочу вам сообщить о предстоящем ошеломительном вебинаре с супер новой информацией наших правоведов. И сейчас я зачитаю вам весь анонс. «Правовая школа от «Правовед Сибирь» с Викторией у которой ник «Сова». Самое ценное и недостающее в нашей жизни – это время. Эх, если бы его можно было зарабатывать, как деньги. Я считаю, тогда самый ленивый, был, э, самый ленивый бы стал ценить свое время и понимать тех, кто тратит его на других людей. Понимая, что сейчас, тратя свое время на образование населения, мы делаем вклад в благополучное будущее нашего поколения, и поэтому мы периодически проводим правовые школы, на абсолютно на безвозмездной безоплатной основе 15 февраля через три дня сегодня 12 февраля то есть 15 февраля в, в 1900 то есть 7 вечера по москве московское время выступит правовед виктория сова тема школы которая разберет она то есть она разберет три вопроса Поговорит и обсудит нюансы бухгалтерских документов по банкам. Все проводки, как они квалифицируются, какими кодами обозначаются и что они под собой, под собой подразумевают. Второе. Будет пошаговая инструкция действий в суде. Опыт реальный. Виктория каждый день ходит по судам на различные процессы, помогает людям. И за ее спиной уже много выигранных дел дел. И это есть конкретный факт. То есть все доказательства, которые ну, у вас возникают в голове, там вопросы, как и что, все доказательства будут предоставлены. И третье. Рассмотрим и обсудим вопросы по ипотеке. Ипотека это вообще один из самых горячих вопросов сегодняшнего времени. И Виктория, я знаю, мы сегодня общались, встречались, она взяла по ипотеке, несколько дел э, ведет их и у нее есть уже определенные результаты наработки она э, об этом всем вам расскажет то есть будет все строго от практика который ежедневно ежедневно занимается этими всеми вопросами в суде имеет результаты ссылка на вебинарную комнату будет под этим видео которое вы сейчас смотрите уже ни для кого не секрет что банковская система паразитирует на человеке, и мы с вами стараемся избавиться от нее любыми способами. Один из способов – это просто перестать ей пользоваться. В этом нам помогает система, которая открытая, прозрачная, неуправляемая никем. Это технология блокчейн. Если вы не в курсе, что это такое, просто наберите в поиске YouTube, что такое блокчейн. Посмотрите несколько коротких роликов и вы поймете, что эта система создана для людей. Поэтому ни один банк или правительство не сможет подделать и спрятать от народа то, что сейчас делает легко, например, э, ну, бюджет, его распиливание и так далее. Это одна из причин поднятия криптовалютного бума. То есть народ уже устал жить так, как он живет и поэтому стал изучать технологии. И использовать их в своей жизни. Если говорить о криптовалюте, то данный вид электронной валюты был создан для того, чтобы перестать пользоваться управляемой не нами валютой. Но по мере развития криптовалют многие эксперты начали понимать, что большинство из них стали централизованными. Также выявилась масса других недостатков. Про них я сейчас не буду говорить. Это можно узнать в открытых источниках или на вебинарах, которые проводятся нашей правовой группой правовед сибирь я лишь хочу сказать что будущее за криптовалютами которые убрали и или уберут из своей системы все минусы и сделают ее для людей об этом тоже будут проведены вебинары если вы хотите больше узнать о криптовалютах о том какую криптовалюту выбрать анализ полный доскональный анализ рынка криптовалют сегодняшнего времени актуальный Будет проходить уже в пятницу, 16 февраля, в 19 часов 20 минут по московскому времени. Будет проведен вебинар. И эксперт в области криптовалют Максим Штефюк расскажет вам и ответит на вопросы, такие как, что ждет криптовалюту и технологию блокчейн. Лопнет ли мыльный пузырь сегодняшнего доллара и когда он лопнет. Чем одна криптовалюта отличается от другой? А также на мероприятии ты получишь ценные знания, что сегодня фундаментально происходит в мире финансов. Как сохранить его и приумножить свой капитал? Если капитала нет, как его поднять в том состоянии, в котором ты сейчас находишься? Что такое блокчейн и криптовалюта? Даже если ты впервые об этом слышишь, как различить криптовалюты, чтобы не попасть в ловушку? В чем отличие призм от других криптовалют? Какие возможности открывает призм для каждого? Почему необходимо обратить свое внимание на призм? На сегодняшний, на сегодня каждый может реально обеспечить свою жизнь. И ссылка тоже будет на вебинарную комнату под этим видеороликом. Присоединяйтесь к нам уж справедливому движению. Для великого будущего, где паразитировать уже никто не сможет. Потому что это не нужно будет никому. Все, будет, все будут жить в достатке и благополучии. Прошу э, всех приложить небольшие усилия. Буквально два действия сделать. Поставить класс. Нажать кнопку поделиться. Микрофончик такой. А -а -а -а, рупор э, под видео в ютубе разместить на своей странице, буквально на 3-4 дня вот до вот этих мероприятий. И возможно, скорее всего, ваши вот эти простые два действия, сделать лайк и репост, ну буквально займут несколько секунд, и вы кому-то поможете решить два э, зловещих вопроса. Это проблемы с ипотекой, с кредитом, э, с рабством банковским, и как из него выйти и заработать, используя криптовалюту. То есть, двух зайцев убить одним движением, так сказать. Это реально. Поэтому благодарю всех за внимание. Благодарю всех, кто поставит лайк, сделает репост и расскажет своим друзьям, знакомым и подписчикам о таком уникальном вебинаре, который пройдет вот эти ближайшие дни. То есть, 15 и 16 числа. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал.